Расчитанный на работу в течение 140 лет, это наше тело. Этот механизм в миллионы раз сложнее любого, созданного человеческими руками. Но почему-то именно к этому механизму не прилагается инструкция по эксплуатации, не зная которую мы умудряемся за 50-60 лет, то есть ровно половину отпущенного нам времени, привести его в полную негодность. Задумайтесь над этим. Бог дал нам тело, в котором мы можем жить больше ста лет, а мы убиваем его за половину этого срока. Это грустно. А теперь давайте разберемся, как устроено наше тело и как с ним надо обращаться. Наше тело состоит из клеток. Их около ста триллионов. И каждое из них это настоящее чудо. Если мы увеличим клетку в миллионы раз, она станет похожа на огромный космический корабль, на поверхности которого можно разглядеть миллионы дверей, напоминающие иллюминаторы космического корабля. Через них клетка получает все, что ей нужно и выбрасывает отходы в межклеточное пространство. Вот посмотрите. Приближаясь к клетке, гормоны сначала ищут так называемую дверь, через которую они могли бы войти в нее. Однако дверцы клетки работают очень разумно. Клетка никогда не открывает двери, кому попало. Каждая молекула, останавливающаяся перед входом, проходит тщательную проверку. Если молекула полезна для клетки, двери для нее открываются. Если же в клетку пытается проникнуть вредный элемент, Например, вирус, то ситуация меняется. Клетка мгновенно анализирует подозрительную молекулу, выясняет, что она опасна и категорически отвергает ее. Некоторые молекулы, к примеру, молекулы инсулина, которые несут в себе молекулы сахара, по размеру превосходят клеточную дверь. И не могут войти через нее. Для таких крупных и необходимых молекул у клетки разработана особая система входа. Чтобы получить молекулы инсулина, мембрана клетки выпячивается и образует специальный отсек который затягивает молекулы внутрь. Разумеется, нет нужды повторять, что на протяжении всего процесса клетка беспрестанно проверяет поступившие молекулы на предмет безопасности. Оказавшись внутри, молекулы сахара, доставленные инсулином, аккуратно собираются специальными транспортными ферментами. Ферменты передают молекулы сахара из инсулина митохондриям, которые ответственны за производство энергии в клетке. А мозг всей этой комплексной системы находится в ядре клетки напоминающий гигантский информационно-вычислительный центр. Внутри ядра находятся хромосомы, каждая из которых представляет собой базу данных с огромным количеством информации. Хромосомы состоят из переплетенных цепей дизоксирибонуклеиновой кислоты или так называемой молекулы ДНК. В этих цепях ДНК закодирована детальная информация обо всех клеточных системах. По своей форме цепь ДНК напоминает спираль, состоящую из определенной комбинации четырех разных молекул. Эти четыре чередующиеся молекулы – своеобразный алфавит из четырех букв. благодаря которым в молекуле ДНК зашифровано колоссальное количество информации, которое составило бы сотни томов энциклопедий. Синтез органической молекулы, например, белка, начинается с поиска среди всего множества генов ДНК одного единственного гена, который содержит необходимую информацию. Ответственный только за эту задачу фермент расплетает двойную спираль ДНК. Затем другая группа ферментов разъединяет нити ДНК на две отдельные. Следующий фермент считывает информацию с одиночной нити и быстро копирует себе данные, зашифрованные в ней. Таким образом, получается точная копия плана ДНК по производству новой молекулы. Как только копирование завершено, ферменты закрывают ДНК и заплетают ее в первоначальное состояние. Копия, полученная с ДНК, называется информационный РНК и РНК. В ней содержится план производства белка, необходимого для жизнедеятельности клетки. Непосредственный синтез белка происходит в другой части клетки, рибосоме, своего рода Фабрики клетки. Система производства важнейших для жизни клетки элементов в рибосоме поистине совершенна. Информационная РНК проникает через вход в рибосому и медленно продвигается вперед. Тем временем переносчики, называемые транспортной РНК (ТРНК), поставляют в рибосому аминокислоты необходимые для производства белка в полном комплекте и необходимой последовательности. Доставленные сюда аминокислоты благодаря шифру в информационной РНК соединяются друг с другом в правильной последовательности. По мере продвижения и РНК все новые и новые аминокислоты добавляются в цепочку точно становясь на свое место, как указано в закодированной РНК. В результате получается новая молекула белка. Производство белка завершено, и новая молекула покидает рибосому, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Все эти невероятные, сложнейшие процессы происходят не где-нибудь, а непосредственно в вашем организме. Мы представили их в упрощенном виде. На самом же деле они гораздо сложнее и повторяются ежесекундно в каждой клетке, которых в человеческом организме 100 триллионов. Вот насколько удивительным строением обладает клетка, которую когда-то отцы теории эволюции приняли за простой пузырек, заполненный желе. Несомненно, что подобная система, устроенная таким чудесным образом, не могла бы появиться случайно, как это утверждает теория эволюции. Открытие всех этих неповторимых процессов в строении клетки нанесло тяжелый удар по теории эволюции. Вы хотите знать секреты здоровья? Подписывайтесь на канал.